Добрый день. Это канал форума «Свободная России. Меня зовут Дмитрий Семенов. Много было в последнюю неделю событий, так или иначе, связанных с расследовательской журналистикой. Это и публикация, очередная публикация международного консорциума журналистов, которая называется Досье «Пандоры» или «Пандора Пейпер», это и признание российских смейных агентами очередное. В общем, много чего еще произошло, и все эти сюжеты мы сегодня а, решили более подробно обсудить с нашей гостями а, журналистом издания «The Insider» Анастасией Кириленко. Анастасия, Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. А, да, я предлагаю пойти нам с вами в хронологическом порядке, наверное, от самого громкого и последнего к более старому. Вот, и, собственно, начнем с того, что было опубликовано в минувшее воскресенье, очередное, такая, очередное расследование от международного консорциума журналистов, досье Пандоры. И вот уже второй или третий день оно обсуждается в российских медиа достаточно так активно. Вы, насколько я понимаю, плотно общаетесь с со многими участниками этого консорциума, особенно с теми, которые со стороны России в нем участвуют. И вот на ваш взгляд, стала ли эта публикация резонансной в глазах ее авторов? Условно говоря, тот да, результат, который мы сейчас имеем, та реальность после вот самой публикации, насколько она соотносится с ожиданиями, которые были перед публикацией? Ну, вообще, люди, которые занимаются расследованием офшоров, заслуживают всяческого уважения. Действительно, это происходит через консорциум журналистов-расследователей, причем у них такой принцип, что они не работают с государствами, то есть утечки — это всегда какие-то вот частные... Uh, whistleblower или uh, ну, ну, люди, которые привлекают внимание вот, к чему-то незаконному. Uh, заметно, что они uh, сказали, что в этот раз утечка uh, там 14 регистраторов, то есть еще более масштабные и больше всего документов. Ну, uh, То есть очевидно, они uh, хотят создать впечатление, что вот это такая глобальная система, где каждого можно поймать. А, и ну, еще раз повторюсь, эта за, работа заслуживает всяческого уважения. Единственное, нужно относиться скептически к анализам, которые вот, говорят, вот все с офшорами скоро будет покончено, сейчас каждый коррумпированный чиновник будет дрожать и, и так далее. Просто Я регулярно читаю такое, вот, например, что-то решили в Великобритании, еще где-то вся эта офшорная система, она на самом деле сложилась из-за деколонизации, которая там началась в основном в 60-е годы прошлого века. И вот эти все юрисдикции там иногда всплывают. Белиз, Либерия, Науру. Ну, то есть эти государства они стали независимыми, но им больше нечем зарабатывать. И поэтому офшоры будут еще долгое время продолжаться. Вот есть э, государство, которые там 20 квадратных километров, но с, возможно, но с собственным банком и <со как раз от россияне, ну и не только россияне успешно таким э, всем пользуются. А Интересно, что фокус, на чем сфокусировать внимание, не всегда одинаков вот у российских коллег и, и у зарубежных. Вот в прошлый раз, еще если мы упомянем такую Финсы Ликс, я смотрела BBC Панораму, это британская расследовательская программа, и там они показывали миллиарды российского криминального авторитета Семена Могилевича в банках Великобритании. Это было вот буквально несколько месяцев назад. В России об этом ничего не было. То есть, несмотря на то, что объявляется, что это борьба с организованной преступностью и коррупцией, все-таки это все плавно пересекает как раз только ну, вот борьбу с коррупцией. Причем на таком уровне вот мы нашли виллу, и этого уже должно быть достаточно. Да, опять-таки, окончательная победа над офшорами, этого недостаточно. И вообще, грубо говоря, вот в настоящий момент законодательство, в том числе в европейских, даже не офшорных странах, а уж в офшорных, и тем более, построено таким образом, что пока Россия не скажет российская генпрокуратура, вы знаете, у нас из бюджета украли. Вы поэтому не могли бы вы там дело завести? Ничего не будет. Вот это, к сожалению, реальность. Я там могу <laughs> и дальше подробности рассказывать об этом. Но вот, вот пока так. То есть да, мы в очередной раз убедились, что есть там какая-то вилла у любовницы Путина в Монако. Но э, это так и дальше будет продолжаться. Вот, например, Монако, это как раз классический пример. Это такая территория, которая ну, зарабатывает только офшорами. Она очень маленькая, но при этом э, независимая от Франции. И ну, вот это такой консенсус, понимаете. Там даже можно в этом Монако, не, не используя никакие офшоры, создать э, секретную компанию. И раньше такая секретная компания всплывала у зятя... Путина, бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, то есть она в косвенных каких-то других юрисдикциях была упомянута, но э, э, суть в том, что получить ее устав ник никому вообще невозможно, вот благодаря такому законодательству. Похожая история в Лихтенштейне, там есть некий Греф Фаундейшн, очевидно, э, имеющий отношение к Герману э, Грефу, но опять-таки вот, э, это микрокняжество, независимая, так уж получилось, э, и она ничего не раскроет. Эм, все, ну все-таки, тем не менее, если говорить вот конкретно про Монако и Лихтенштейн, они настаивают на том, что они тут в Европе и правовые государства. Тут еще можно кого-то, кому-то взывать очень, хотя очень сложно. Что касается там, офшоров, э, которые бывают, например, в, в африканских странах э, или там латиноамериканских, там все еще сложнее. Ну, очевидно, в будущем, я не знаю, там ФБР, другие какие-то серьезные организации, вообще правительства приличных стран будут на них давить, примерно так вот, вы все-таки принимаете меры, там самые одиозные счета закрываете, а мы вам дадим кредиты на развитие, вот только такой может быть выход, ну, и, и, ну это все затянется как минимум на десятилетие, победы быстро ждать не стоит. И здесь, мне кажется, вообще в самом начале важно проговорить вот об этих вот таких азах и дефинициях, да? вот мы часто употребляем слово офшор, а вообще, насколько преступным является хранение средств в офшорах? Я сейчас немного раскрою свой вопрос, просто мне... Довелось вот после публикации, собственно, этого расследования слышать мнение и Владислава Иноземцева, и Евгения Чичваркина. Оба как раз таки считают, что скорее всего нет, то есть не обязательно, это не равно преступлению, но просто Иноземцев а, говорит то, что вообще странам нужно стремиться создавать такую систему налогообложения, чтобы богатые власть-предержащие не уходили в офшоры, то есть условно говоря, вообще не облагать там налогами доходы, а облагать лишь расходы. А Евгений Чичваркин вообще считает это таким показным левачеством, когда там условно... Тони Блэр, который явно по статусу может себе позволить там и дом подороже, да, и машины, и может быть даже частный самолет, но вот он должен по показательно кататься на велосипеде у себя в Британии и хранить свои средства, собственно, вот в офшорах. Ну, если говорить про Россию, то в России достаточно низкие налоги и вот эти олигархи, конечно, могли бы делать усилия и хотя бы часть их платить. Там показали какие-то офшоры Чемезова, но на самом деле весь вот бизнес там алюминиевые или даже угольные шахты, они принадлежат офшорам, за которыми там дальше Дерипаска, Абрамович и вот эти вот все люди. Там сам консор консорциум журналистов, вернее, их партнеры в России написали, ну, здесь и проблема вот путин сказал давайте диавширизацию делать Эта диавширизация применяется против вот олигархов которые выпали из милости путина а так то есть в отношении некоторых ее даже не пытаются провести вот какого-нибудь Абрамовича там никто не пытается проводить эту диавширизацию в этом действительно есть такой элемент левачества но ну, не в самих офшорах, а вот когда тон публикации такой, понимаете, вот там э, вилла в Монако, кстати, это очень дешево для Монако, вот там, там цена, которая была озвучена, 3 миллиона Евро. Потом есть, вот в Монако я знакома с простыми гражданами, которые, ну просто вот они там родились, и их дедушки и бабушки тоже там родились, бывает богатство накопленное честным трудом поколениями, здесь вся Европа так живет, и поэтому недостаточно просто говорить, вот посмотрите, они богатые люди, надо сказать, а украли они там-то. В отношении того же Чемизова, вот инсайдер публиковал расследование там, про его партнера в основном, но ну, Сергея Адоньева, но у них были вот странные сделки, напоминавшие аферы, в то же время этот Адоньев вообще преследовался в связи с, с наркотрафиком. То есть с точки зрения правового государства хорошо бы всегда упоминать, а где украли. Кстати, пару лет назад я помогала организовать конференцию из такой институт Сьели в Праге, это Институт Верховенства права. Мы позвали различных прокуроров из европейских стран, и тогда обсуждали одну из, очередных этих, одну из очередных утечек. И как раз прокуроры критиковали так, что вот очень хорошо, статья, но нам не за что зацепиться то есть ну, во многих странах публикация в прессе это достаточное основание для проверки если там идет речь про уголовное дело но вот именно вот этого момента откуда украли ну хотя бы предположительно раз у вас такие супер утечки давайте давайте не упомяните может быть откуда украли то есть в эту сторону придется думать действительно недостаточно сказать вот посмотрите там аква дискотека вот я часто хожу на uh, -huh аквааэробику, ну естественно, она коллективный курс, но меня даже вот это удивило в свое время, что, что вот это слово, ну хотя бы говорили там частная аква дискотека или что, а вообще-то аква дискотека это в Европе по крайней мере доступна даже не нищебродам, я имею в виду коллективный курс в фитнес клубе, вот и извините возвращаясь к тому, зачем вообще нужны офшоры, теоретически они должны способствовать развитию как как раз депрессивных территорий в свое время офшорами были объявлены калмыкия в россии и в 90 постоянно обсуждалось что вот офшором должен быть петербург то есть теоретически это должно привлекать иностранные инвестиции. То есть логика принимающих стран как раз понятна. А вот ну, барьеры, чтобы там не было бегства капитала, этим государство занимается всегда, конечно, надо как-то это стимулировать. Там, не, не впадая в левачество, это уже отдельная дискуссия. Ну, для меня признак левачества это когда просто разжигают ненависть богатым действительно как уже было в россии в семнадцатом году кончилось дело плохо а, вот нужно что-то еще а, складывается такое впечатление что вот это вот а, пандора пейпер да а, если говорить сейчас уже именно о россии как-то а, больше интересно вот а, самим журналистам, как коллегам по цехам, да, не зря я упомянул, что в медиа как раз-таки это обсуждается, причем в независимых медиа, и может быть какой-то части небольшой политических активистов. Вот подавляющее население России это как-то, кажется, не очень сильно затронуло, саму власть тоже нет, вот мы видим, да, что устами Кремля, точнее устами Пескова Кремль заявил, что ну ничего там такого нету, вообще это не предмет для расследования. На ваш взгляд, почему такая реакция в России? Как раз-таки это потому, о чем вот совсем недавно говорили о том, что делаются неправильные акценты и, может быть, российское общество перекормлено уже этими расследованиями, в том числе благодаря и инсайдеру, Алексею Навальному и многим другим, собственно, журналистам, которые работают в этом направлении. Ну, тут две проблемы. Первая, конечно, в России есть такой перекоской какой-то цен, ценности очень для многих само по себе воровство вообще понятное особенно воровство чиновника дескать а неужели он должен быть бедным само законодательство в россии построено так что полицейские сотрудники сан получают такую зарплату которая их стимулирует к тому чтобы они брали взятки я не знаю сколько сейчас сотруднюю сотрудника станции, но вот еще недавно она была 70 тысяч рублей то есть это э, в итоге они вот компенсируют э, вот это и это действительно проблема вот насколько я понимаю сакашили когда проводил реформы в грузии он радикально повысил зарплату полиции там и в эту сторону надо, надо думать хотя по крайней мере в москве им вот э, там повышали довольно э, серьезно зарплату, Ну, а во-вторых, вы правильно упомянули, что, наверное, все-таки акценты расставлены не совсем верно, но здесь внушает надежду то, что и в, и в регионах журналисты просыпаются. Вот ко мне обращались регулярно журналисты с помощью как раз по поводу Монако, найти там дворцы их олигархов и даже проводили они какие-то пикеты в Монако, вот, будучи там из Кемерово. И они как раз в статьях подробно описывали: Вот, посмотрите: Значит, тут рабочие получают копейки, работая на вредном производстве. Почему-то шахта записана на опшор. Uh, то есть еще и налоги не, не, не платятся в России, и на этом фоне вот там неучтенные дома в Монако. И, по-моему, так вот лучше, лучше до людей доносить, что это касается каждого, вот даже их предприятия, там, которое они, на котором некоторые работают еще с советского времени, и которое они привыкли считать государственным, оно оказывается на самом деле на офшоре какого-нибудь олигарха. Это надо пояснять. Некоторые предполагают, что, возможно, меньший интерес к этой публикации вызван тем, что Путина там нет. Ну, может, вот люди открыли да, статью, прочитали выдержку короткую, не увидели Путина, закрыли страницу и все, расходимся. Однако Путина, если там непосредственно и нет, то опосредованно вроде как есть. Вот давайте об этой части расследования поподробнее. Опять-таки, открыв BBC Панораму, то есть английский ресурс, английская расследовательская программа, я обнаружила там как раз Путина в первой же строчке там. Пандора Пейперс позволили обнаружить, что у Путина спрятаны активы в Монако. Ну, к сожалению, доступно только превью, и я попытаюсь посмотреть всю передачу. имеется ли в виду только вот Квартира Светланы Кривоногих, обнаруженная в Монако, или там просто во множественном числе даже употребляются эти активы в Монако, а раньше уже были... И другие э, активы и э, аферы, которые вот, приписывались Путину, в частности, э, торговля нефтепродуктами через э, компании, мон, э, зарегистрированные на Монако, или Лихтенштейн, использующиеся организованной преступностью, но по вот, документам, подписанным Путином. То есть это Монако и Путин, это давно так <laughs> прочно связано, кстати, даже с Пугачевым это будет Монако связано, к, которого мы, возможно, упомянем. Вот, то есть BBC, их, по крайней мере, выбор редакции был поставить Путина вообще на первое место, как раз, видимо, для привлечения внимания. А дальше там на самом деле у них статье больше даже про Азербайджан, чем про Россию. Но получается, что в России непосредственно к Путину можно привязать вот эту квартиру Светланы Кривоногих, которая вроде бы его там пассия. Для меня, что в этой истории, что меня шокирует, но это не упоминается в статьях об этой Кривоногих, это действительно какая-то женщина из ближайшего окружения, потому что у них квартира, в Петербурге есть такой элитный дом в элитном месте на Каменном острове, там, по-моему, 12 квартир, и там живут вот, э, э, как раз друзья Путина, типа Тимченко, Ротенбергов и вот это вот Кривоногих, но там... Долгое время еще жил представитель организованной преступности, который вот решала по связям с Путиным, такой Геннадий Петров. То есть, э, вот упоминает, что вот посмотрите, коррупция, а там на самом деле и просто организованная преступность, и вот это вот э, ну, кумовство, то есть когда непонятным образом люди, э, ну, выходцы из УПГ, участвуют в каких-то назначениях э, в Министерстве ведомства России. То есть я бы упоминала вот каждый раз этой кривоногих, что она сосед, соседка с Путиным и вот с лидером Тамбовского ПГ, почему-то неужели они друзья все как-то... Ну вот, собственно, о Путине уже стало популярным такое выражение там, у беглецов из России, бывших бизнес бизнесменов, у которых берут интервью. А вот, что вы скажете о Путине? А вот Путину принадлежит вся Россия. Потому что даже вот олигархи, э, ну, они, видимо, потому и прячут, э, в частности, в офшоры деньги, что у них могут их в любой момент отнять, посадить. Э, допустим, Олег Дерипаско, э, мне достоверно известно, что еще, до, по крайней мере, до 2011 года на него было открыто уголовное дело в российской прокуратуре, и там эпизоды восходили ну, к 90-м, воровство. С помощью э, банковского мошенничества. То есть, они все ходят э, под домоклым мечом, и вот, типа, все принадлежит э, там Путину. Ну, вот есть у него дворец там у одной его э, любовницы такая-то собственность, а у другой там, бабушки такая-то, может быть, и этим тоже, в принципе, люди перекормлены. Ведь не только это важно. Вот Россия, получается, это как э, ракета, в которой крутят педали. <laughs> То есть э, не хватает возможное объяснения того, как, как именно обкрадывают вот, россиян каждый день с, по, э, с помощью этих офшоров, э, там, кражи из бюджета непосредственно и так далее. Об интервью упомянутого Сергея Пугачева и Дмитрия Гордона действительно мы поговорим чуть позже, поскольку он просто хронологически был раньше. А сейчас я бы хотел о реакции поговорить. Вот о реакции а, Кремля устами Пескова я уже сказал. А вообще, насколько... Как реагируют на подобные публикации в других странах, да, и насколько эта разница с Россией показательна? Наверное, уже есть какая-то первая реакция по итогам досье «Пандоры», но э, если вот брать еще предыдущие подобные расследования, тот же самый Гейт, вот э, как, как различалась реакция в, условно говоря, европейских, демократических странах, и не только европейских, и в России? Ну, в этот раз э, очень большое количество там шерингов, кликов, получила интервью у Бабиша, чешского премьер-министра, у, у которого обнаружены офшоры, ну, он там нагло довольно посылает и, чес, и чешских журналистов, и английских журналистов. То есть, конечно, возмущение гораздо больше, чем в России. Ну, Какие-то дела анонсировались, там, проверки и, и так далее, но, но все равно это надо смотреть, чем, чем это кончилось, потому, поскольку, как, как я говорила, вот не всегда, не всегда есть, есть возможность просто за богатство привлечь, надо еще доказать, что это где-то украли, вот очень часто не хватает все-таки. В России по поводу как раз Panama Papers, ну вы помните, что выпустили этого Сергея Ралдугина, который сказал, что он на музыкальные инструменты много денег потратил, то есть это все было комично, в итоге осталась все равно некоторая недосказанность, а что это были за миллиарды, за что вот платили, видимо, Путину там, взятки. И так далее. Хотя э, в целом подобных откровений уже давно, довольно много. Человек, который занимался дворцом Путина, он рассказывал: э, ну, как крупным олигархам там поступает предложение на благотворительность вот, переводите. Видимо, у них есть такая благотворительность вот, в отношении счетов Ралдугина. В этот раз Песков сказал, что там ничего интересного не увидели. Ну вот, в кавычках, там мне понравился комментарий Ходорковского, если по памяти процитировать, конечно, вот разграбление России, в этом, принципе, ничего нового и ничего интересного и не увидели. Сам этот консорциум журналистов следил, за реакциями различных э, ведомств ну, в различных странах, но в, в России это Росфинмониторинг и различные прокуратуры. Э, и вот раньше они даже как-то э, цитировали, что вот Росфинмониторинг чем-то там заинтересовался из их разоблачений. Но, конечно, у меня пессимизм, потому что это надо расследовать про, про самих себя. И уже очень было много примеров, там глубочайшей просто коррупции в России, когда э, руководитель Следственного комитета по Москве оказался связан вообще с Шакро-молодым, э, вот пошел уже, правда, за это в тюрьму, э, но просто это пример вот, коррупции всех этих органов. Как же они будут, что же они будут расследовать, неужели вот самих себя... Но зато есть Анастасия у нас реакция в России на другую историю. Теми же словами, Пескова. Вот как раз перед э, нашим разговором я прочитал, что он же отреагировал и самой ФСИ. Но ну это тоже из серии расследования про самих себя. Это я вот про пытки осужденных, да, дел... ну вот напомню просто предысторию, что есть такая правозащитная организация «ГУЛАГу нет», которая а, накануне опубликовала первые уже видео пыток заключенных, которые, как они говорят, оказались у них, а, собственно, благодаря тому, что один из а, заключенных в Саратовской области айтишников, который также подвергся пыткам, а потом вот его айтишные навыки использовала сама администрация колонии, получил доступ к видеозаписям с видеорегистраторов этих пыток, и вот у правозащитников оказалось а, там, несколько десятилетий. Десятков гигабайт информации, которые они начали публиковать, очень страшные кадры. Но вот здесь вот а, все дело в том, что мне кажется, да, вот просто сейчас задам вам вопрос, а, ГУЛАГу нет, а, проект, который всех своих правозащитников, журналистов вывез из России. А, есть похожая СМИ в России, которая пишет часто о пытках заключенных, Медиазона, которая как раз-таки недавно была признана тоже иноагентом как минимум в лице главного редактора и издателя Петра Верзилова. А, вообще, насколько в сегодняшней России возможно заниматься журналистикой и раскрывать такие факты, находясь в самой России, или остался уже выход вот увозить редакции, как сделали эту гулагу нет? Да, ну и я сама за пределами России уже довольно давно. По-моему, журналист должен думать прежде всего о том, чтобы донести информацию, донести правду. Мне как раз был непонятен патриотизм некоторых коллег, которые говорили, я вот ни за что из России там не уеду. Ну, а если там, уже не останется никаких возможностей работы, и что, и надо будет идти в какое-то пропагандистское медиа, зато не, не уезжать, что ли, это, конечно, не вариант. Вариант. К счастью, сейчас глобальный мир, действительно, многие вывезли свои редакции, ну а глобальный мир, там, что, что имеется в виду, даже если кто-то остался в Москве, там, всегда можно созваниваться по WhatsApp, не платить там, за какие-то международные переговоры. Вот я уже еще 5 лет, или, там, может быть, лет 7 это было сложно представить, а сейчас могу спокойно общаться с редакциями, которые еще в Москве. Вот там, ну, в режиме ежедневно обсуждая редактуру какого-нибудь текста. И вообще нет, это без проблем происходит. Опять-таки, вот глобальные утечки они, ну, нахождение в России для работы с этими утечками никак не помогает. И еще обнаружилось огромное количество беженцев из России, вот, готовых поделиться информацией, там, бизнесменов, которые как раз не въездны в Россию. То есть, оставшись в России, журналисты даже не могут взять у них интервью, все равно нужно выезжать. И вот, в итоге, конечно, к Кремль создал такую уже а, ну, огромную диаспору и журналистов и людей, обладающих информацией. Я их называю беженцы из Питерской мэрии, ну конкретно вот людей, которые работали с Путиным, их уже много беженцев, так что возможностей для журналистов хватает. Вот там работать с этим ярлыком иностранного агента, э, ну, с одной стороны, это звание не, э, девальвируется. Уже если там, а, э, ну, вот уже и дождь иностранный агент, один иностранный агент ссылается на другого, уже какая разница. И если их объявляют уже пачками, э, то это уже э, девальвируется, то есть э, мало кого интересует его. В итоге, конечно, это неправосудные законы, его надо бороться за его отмену, но это действительно напоминает уже там, истерику Кремля. Если вот говорить про про то, что они еще делают, кроме этих иностранных агентов, конечно, вот этих СМИ, вот эти вот пригожинцы э, все это наводнили. И, конечно, серьезная проблема это вот как выйти за пределы ау аудитории Дождя, их, и Москвы, там, инсайдера. Э, в частности, вот эти федеральные телеканалы, они перешли к производству просто фейковых постановочных видео. Вот в связи с выборами э, недавними они произвели э, там три фейка про яблоко, фейк про голос и ОБСЕ и фейк про Навального. То, то есть на полном серьезе вот оно просто ну, постановочное. И как компромат на вот эти организации это выдается э, в эфир. И потом в итоге там, простые россияне, особенно которые живут в бедности и смотрят только телевизор, они усвоили месседж Навальный преступник преступник же и там яблоко преступники и так далее то есть они э, оттачивают их методы если говорить еще вот про методы ну просто мафиозные какие-то методы они создали в общем они регулярно там раз в день то точно публикуют на РИА Новости заметки вроде там Япония признала Крым российским и там японцы не любят Навального а на самом деле это вот пригожинские тролли сами пишут комментарии на разных языках от английского до японского там у них есть квоты насколько я понимаю а потом РИА Новости это пересказывает уже на русском как вот такое западное общественное мнение значит, которое согласны вот, с Путиным. И они даже западные редакции бомбардируют вот такими комментариями. Я тут предлагала своим французским коллегам ну, написать а, расследование, вот, с какого времени это началось, что не было вот столько путиноидов среди читателей, и вдруг взрыв, вдруг там почти каждый читатель, кто пишет комментарий, он за Путина, и вот таких там сотня в день. Вот сейчас такая реальность, ну, наивные западные люди не могут до конца поверить, я говорю, вот вы знаете, эти руководитель фабрики троллей, он признался в интервью там, BBC, что они этим занимаются э, и не видят в этом проблемы, ну, они говорят, ну а что, кто-то же действительно за Путина, ну мы, да, хорошо, мы тут сами написали комментарий, но ведь есть же люди за Путина, и вот мы просто представили их точку зрения. Вот, а наивным западным людям иногда сложно поверить вот в такое коварство, но вот такие у них методы журналистики современной. И вот вы совсем недавно, вот отвечая на этот вопрос, в первой части его ответа упомянули о ценности людей из условной питерской мэрии, то есть людей, которые работали с Путиным. Вот один из таких людей, который, если не работал, то дружил с ним, это Сергей Пугачев, который как раз-таки на прошлой неделе дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. И вы в Фейсбуке написали пост по этому поводу, такой, ну, достаточно критичный по отношению к Пугачеву. А, ну, во-первых, хочется спросить, почему, а во-вторых, а, не кажется ли вам, что в условиях, когда внутри России журналистов-расследователей давят и фактически блокируют их работу, как раз-таки э, рассказы таких людей, да, признания, рассказы, воспоминания э, становятся сейчас более ценными для нас? Да, ну я написала, что с ним, конечно, нужно разговаривать, потому что он там предъявил журналистам фотографии свои с Путиным, и в том числе, где присутствовала его жена и его дети, то есть, конечно, как-то они дружили. Ну, меня слегка удивил хронометраж этого интервью «Пять часов», и, к сожалению, вот, ну, как и Пугачев, как и некоторые из этого, из этих инсайдеров Кремля они ну, сами там в чем-то участвовали, поэтому не могут быть до конца откровенными. Э -э ну, то есть некоторые моменты довольно важные, затронуты в этом интервью. Например, Дмитрий Гордон спрашивает, правда ли, что э Собчака там убили, э травили. И, ну, правда, тут это такой случай, когда вопрос важнее ответа, потому что Пугачев говорит, я ничего не знаю. Или даже что Ельцина подтравливали, потому что когда он перестал быть президентом, он ну, как-то выздоровел и стал вообще лучше выглядеть. И это не только Пугачев говорит, а есть и другие свидетели того, что вот эта вся картинка, что он там был пьяный и так далее, не совсем соответствовала, во всяком случае, тому Ельцину, который которым он стал переставать президента, но некоторые вещи, вот, например, Гордон спрашивает, а давали ли какие-то гарантии, давал ли Путин какие-то гарантии семье Ельцина? Пугачев говорит, не, не, ну вы что, нет, конечно. Ну просто первый же указ, который подписал Путин на посту исполняющего обязанности президента, это был о гарантиях семье Ельцина. Вот вы выведете на экран и скажете: ну может быть, да, не обещал, но почему-то это сделал, как странно. Там, например, ис история прихода Путина. И к власти действительно омрачена тем, что было уголовное преследование руководителя управления делами президента Павла Бородина, и в том же уголовном деле были, была упомянута Татьяна Юмашева, по-моему, вторая дочь его. Но это вот знаменитое дело отмывания денег на реконструкции Кремля. Причем расследовалось оно в Швейцарии. И там тоже Пугачев говорит: да, нет, я знаю, там такого-то предпринимателя из Косово, поколе такой. Я знаю, там ничего не было. Дело в том, что опять-таки по этому делу есть обвинительный приговор в отношении Павла Бородина. Его даже пытались задерживать за пределами России, и потом там, ну, обвинительный, но по-моему, он заплатил штраф. То есть я, я попытаюсь просто его текст достать на французском языке и опубликовать. То, что он обвинительный, в этом нет сомнений. Об этом заявили два прокурора европейских в опубликованных э, книгах. Ну вот. Э, и опять, ну, то есть Гордон из этого исходит и там задает еще какие-то вопросы. Ну вот то миф, то миф. С точки зрения журналистики это как раз довольно обидно, потому что в 90-е пресса, вот, коммерсант, который якобы тогда был свободным, еще кто-то, они насмехались всегда над вот, расследованием за рубежом. Тут надо быть как-то последовательными. Если сейчас вам интересны вот эти вот Панамы пейперс, Пандора Papers, то надо подумать, что вот в отношении и Ельцина, и его приближенных тоже было что-то подобное. Ну, Швейцария, это, можно сказать, тоже офшор. Вот давайте это все когда то в комплексе воспринимать. А не так, что вот был хороший Ельцин, пришел Путин. Ну и там некоторые утверждения, вот Путин не хотел быть президентом. Опять-таки, месседж в конце мы выносим какой-то непонятный. То есть, да, Путин плохой, он задержался, но вот он же не хотел. Вот есть такие моменты. Ну и сам Пугачев... Первый раз его, о нем я писала статью в 2009 году. Он, кроме прочих достоинств, он еще и француз, он так и говорит в интервью. Вы знаете, я французский пенсионер, что тоже такое заявление странное, потому что у него роскошная недвижимость как раз на, на Лазурном берегу, но недвижимость еще ладно, он тут покупал бизнес связанный с таким с, с продуктами питания класса люкс, то есть черные и все такое. И сейчас, я вот бизнесмен, ой, извините, я не бизнесмен, я пенсионер. Ну понятно, хорошо. Вот в 2009 году он купил газету, взял и купил и перевез ее на Елисейские поля. Тогда был Саркози президентом, и вообще вот Кремль очень сильно рассчитывал на поддержку Саркози. Там все больше и больше появляются подробностей, но уже тогда было ясно, там заявлялось о каком-то joint venture между Росатомом и Электричестве де Франс. Там какие-то, ну в общем, Саркози от критики перешел, там его даже называли агентом Путина, и вот. В это же время там, Пугачев покупает эту газету. Вот Лучшее, что можно подумать, Пугачев ну, как банкир участвовал в этих российских там, операциях, сопряженных с коррупцией, за что его потом стали преследовать. Но просто в это же время он выполнял либо какие-то поручения, либо сам был такой умный, что говорил Путину, вот ты, ты знаешь, а у меня есть возможность тут помочь. Ну, помочь имидж улучшить, там все, вот давай-ка я газету куплю. Вот, ну возвращаясь к тому, с чего я начала, у Пугачева надо брать интервью, просто вот про это все спрашивать так вот с пристрастием, что вот вы дружили с Путиным, и у вас не было ли каких-то вот деликатных заданий, там как распространять влияние Кремля на Западе и тому подобное? Да, и закончим мы с вами, Анастасия, на истории, которая произошла вчера и затронула пользователей по всему миру. У нас более чем на 6 часов обвалились Facebook, WhatsApp, Instagram, целый коллапс такой наступил. И вот есть у нас официальная версия того, что произошло от Фейсбука, но почему, собственно, мы должны ей верить на фоне того, что сбоили и другие сервисы, не связанные с Марком Цукербергом, и на фоне той информации, которая почти одновременно появилась, что где-то там а, в Даркнете а, опубликованы там то ли полутора миллионов, то ли полутора миллиардов пользователей Фейсбука личные данные. Вот такие истории, насколько они представляют интерес для журналистов-расследователей, и для того, чтобы докопаться до истины в этой истории, какие методы, собственно, можно использовать журналистов. Это опять же те же самые утечки изнутри корпорации? А, ну, тут все-таки должны работать журналисты, журналисты, специалисты по кибербезопасности, то есть как раз, которые расследуют хакинг, утечки э, и так далее. Ну, вот они есть, в том числе там в международных э, информагентствах, поэтому вот я не сомневаюсь, что правда всплывет. Очень, ну, этот сбой Facebook, он, в принципе, начался в России. и Интересно, что на каналах конспирологов как-то это очень сильно обсуждалось. Не, не то, что вот через три часа, что еще было бы понятно, а вот на волне, как только начался этот сбой. Я сейчас не помню на память, но, допустим, есть такое движение Куанон. То есть там это каким-то образом у них свидетельствовало, как всегда, о закате Ев Европы и США, упадке Запада и, там, и так далее. А вот журналисты «Russia Today» даже проводили опрос, ха-ха-ха, вот, кого обвинят опять в этом? Ну, наверное, нас, но ведь это не мы. Э, ну, может быть, и не они, да, но никто больше вот, почему-то таких опросов не проводит э, э, странных. Э, специалисты по кибербезопасности вполне могут вот, расследовать такие вещи. Я участвовала только в одном расследовании, где там, которое было связано с хакингом, тогда э, хакнули имейлы Макрона, и удалось установить, что сделали это русские. Действительно, вот если в, в, в, в, Нажать, то есть скачать сначала вот файлы хакнутые, которые тоже были выложены э, ну, на сайтах близких Wikileaks. То есть что сейчас надо сделать? Если есть где-то утечка, либо то, то, что претендует на то, что вот утечка данных, это, конечно, надо скачать и потом проверить метаданные, там скрупулезно у каждого файла. Вот в файлах, украденных у э, пар... сторонников Макрона, в метаданных нашлось имя на кириллице человека, который их открывал. Это было редкое имя, в итоге оно было, оно было упомянуто только в закрытых конференциях и как человека, вообще из части ГРУ. Поэтому вот удалось тогда установить, что это русские. Но даже тогда уже после того, как хакнули Демократическую партию США, и были предъявлены официальные обвинения, по крайней мере, в Европе и во Франции в это как, очень много э, вот, каши, каких-то непонятных репортажей о том, что э, все равно американцы в этой истории плохие, понимаете? И вот сейчас э, ну, тоже есть такая опасность, что вместо нормального расследования, кто вообще это сделал, э, больше сконцентрируются журналисты там на том, какой, э, там какой плохой э, действительно Facebook, Цукерберг э, и все, все такое прочее. Журналист издания Инсайдер Анастасия Кирленко была сегодня гостем канала форума Свободной России. И, соответственно, обсудили мы последние различные сюжеты, связанные с расследовательской журналистикой и с самими расследованиями. Анастасия, спасибо вам большое. Спасибо вам. А эфир для вас провел Дмитрий Семенов. И я на этом прощаюсь с вами до следующей недели.